Всем хорошего дня! Думаю, что настроение у нас прекрасное. И значит, мы сегодня с вами поговорим о контракте. О контракте с самим собой. Почему вообще возникла эта тема и для чего она, мы сегодня с вами все это дело обсудим. Для тех, кто... Меня не помнит или, может быть, первый раз к нам присоединился. Меня зовут Тамара Дуженко. Я финансовый консультант, бизнес-тренер, кандидат экономических наук. И когда я познакомилась с компанией Века, я увидела здесь целый инвестиционный портфель. И очень сильно обрадовалась всем инструментам, которые предоставляет наша компания. И, конечно же, взяла их для своей работы и, конечно же, увидела в них очень большую перспективу продвижения и увеличения своих финансов. И об этом говорю, и говорю, конечно же, об этом с большим удовольствием. Значит, итак, наша сегодняшняя тема – это контракт с собой. И когда мы начинаем вообще о чем-то говорить, когда мы начинаем строить какие-то планы, когда мы начинаем вообще что-либо делать, мы отвечаем на самый главный вопрос «А мне это зачем?» Принесет ли мне какую-то эту пользу? Будет ли мне какая-то от этого а, удача или что-то еще? Что это мне? Поэтому именно на этот вопрос, как основной вопрос, а, что это за контракт и для чего он мне, мы, конечно же, сегодня с вами будем отвечать. Может быть, контракт помогает в каких-то достижениях, в каких-то целях, которые мы ставим. И это тоже возможно, поэтому обсудим и это с вами направление. Ну и мне хотелось бы вам дать практический пример, как пишется контракт, такой вариант контракта. Мы с вами сегодня напишем, посмотрим и проэкспериментируем, как это для нас, потому что это, конечно же, главный вопрос, а как это для меня, для каждого из вас. Итак, рассмотрим прежде всего причины. Причины, зачем мне нужен контракт. Ну вот одна из причин, которые я выделила, это... Мы все прекрасно себя знаем, да, и мы знаем, что у нас есть какие-то привычки, и эти привычки могут быть нам полезны и не полезны. Они могут нам нравиться и могут нам не нравиться. Ну, и мы можем внутри себя понимать, что на самом деле какая-то привычка может быть, ну, просто вредной, да, не очень такой приятной для меня. И вот... Если вы находите э, такие привычки, то э, заключение контракта с самим собой это как раз та самая причина, которая может вам позволить поменять эти при привычки, убрать э, вредные привычки, убрать то, что вам не нравится, и заменить их на то, что вам нравится. И э, на самом деле э, мы, конечно же, подвластны, тому, что говорит наше внутреннее состояние, прежде всего, что говорит наш ум. Потому что мы люди все умные, грамотные, мы прекрасно понимаем и знаем, что нам нужно, куда нам нужно следовать, что нам нужно избегать, что мы получим в результате каких-то своих действий. Мы все это вроде как знаем внутри себя. И кажется, ну зачем я буду писать, какие-то контракты составлять и так далее. Но если мы заглянем при этом внутрь и послушаем свой ум, потому что ум всегда нам расскажет, как лучше всего ничего не делать. Вот вообще ничего не делать. Ну подумаешь там решил какие-то свои действия, ну скажем там решил вставать. Ну все же говорят, что полезно вставать рано, да. Ну вот встану-ка я в 6 утра, да. Пусть будет это мне полезно, да. Но при этом раз не получилось, два не получилось и здесь вступает в работу наш ум. Он говорит, ты понимаешь, это внешние факторы. Сегодня вы задержались в гостях, завтра гости задержались у вас, послезавтра, значит, было срочное задание, еще там так далее, какой-то там день, вам нужно было обязательно ответить на письма там в соцсетях и что-то поработать, еще что-то сделать и так далее. Куча-куча всяких разных причин, и это ум нам расскажет с таким удовольствием, полностью все разложит. При этом он нам покажет, по какой причине мы ничего не сделали и не смогли продвинуться в своем обещании перед самим собой. И вот здесь а, возникает причина. А может быть, мне составить контракт с самим собой? А может быть, мне заключить какие-то правила с самим собой? Потому что, опять же, ум не просто нам рассказывает, что нам не нужно ничего делать, но он еще и дает такую, ну, послабинку такую, да? а, говорит о том, что, а ты знаешь, а ничего страшного. Ну, подумаешь, мы сейчас с тобой не сделали этого. Ничего особенного сделаем завтра, послезавтра, на следующей неделе, а с понедельника начну точно это делать. И самое интересное, что это будет настолько для нас убедительно, что мы даже возьмем и сами в это поверим, представляете? А это всего лишь навсего защитный рефлекс нашего организма, чтобы для психики было это ну, более или менее спокойно. Но я же не могу за все отвечать, и я же не могу быть во всем виноватым, ну, это же вообще нереально и плохо для меня, ну, что это такое, я во всем виноват, да, ну, это вообще просто психологически, я не могу быть во всем виноватым, пусть будет кто-то виноват там. Государства, друзья, приятели, братья и так далее. В общем, все, кто угодно, кроме меня, будут в этом виноваты. А это что? Это перекладывание ответственности. Мы с вами на нескольких зарядках об этом говорили. Это очень-очень такая важная, на которая нас, так сказать, приводит вот это вот, да, наш ум. Ну и так. Значит, возьмем, допустим, свои вредные привычки, ну и чтобы нам пример был более наглядным и более такой ну, жизненный в нашу тему, в наше сообщество, мы возьмем деньги. Допустим, у нас есть какие-то привычки. Привычки эти очень такие для нас ценные, мы понимаем, что мы там постоянно откладываем деньги, мы там что-то делаем, мы там... Значит, как-то пытаемся с деньгами взаимодействовать и так далее. Учимся, может быть, этому. Ну, в общем, каждый в своем режиме. Но у нас есть какие-то вредные привычки по отношению к деньгам. Мы тоже об этом много говорили, что такое вредные привычки. Можно, значит, сегодня зайти в интернет, набрать вредные привычки, и вам целый огромный список, значит, нападает на страницу, и там будет... Не менее 100 вариантов, которые вы можете выбрать, а что же для меня каждый из этого значит. И именно поэтому мы начинаем взаимодействовать с этими вредными привычками, как нам обращаться с деньгами. То есть мы убираем вредные привычки и заменяем их на те, которые нам хотелось бы, чтобы в нашей жизни были, да. А именно для этого мы составляем контракт. При этом, смотрите, когда мы что-то делаем устно, да, что-то вот составляем внутри себя, то тогда у нас возникает такая вещь, когда мы можем это забыть, мы можем, допустим, что-то перефразировать, что-то у нас уже не отложилось, а что-то вот ну, там осталось где-то, я уже этого даже и не помню. А когда мы пишем контракт, причем составляем этот контракт не просто на компьютере, а мы с вами берем ручку и начинаем, так сказать, ей писать, да, писать обязательно на листочке. При этом вы можете сделать даже такую вещь, мы тоже об этом с вами говорили, почему я предлагаю это сделать, потому что вот когда вы пользуетесь ручкой и листочком, да, вы пишете то вы даете задание своему подсознанию. Подсознание, пожалуйста, выполни для меня вот это, вот это, вот это. Для меня это важно, для меня это ценно. Я уже вот это написал. И, может быть, вы уже с этим столкнулись или заметили такую интересную вещь, что когда мы составляем на компьютере, да, ну или там в телефон э, заносим, быстро печатаем, у нас получается все это быстрее, это уже сегодня привычней, это опять же находится всегда в телефоне под рукой, вроде как все здорово, но э, почему-то мы постоянно к этому обращаемся, то есть оно у нас не остается, то есть вот эти нейронные связи мы не создаем, потому что у нас нет вот этого навыка, когда вот ручечкой мы пишем, оно раз сразу и отложилось в подсознании, поэтому контракт лучше всего написать на бумаге. И знаете, может быть даже так, написать на бумаге, а вот основные какие-то вещи, вехи такие, как строчками отдельными, да, отдельными пунктами занести в телефон, чтобы это действительно было всегда под рукой. И самое интересное, что в контракте вы всегда можете написать то, что вам хотелось бы, да, то есть то, что вы можете как взаимодействовать с деньгами в будущем. А если вы контракта не создаете, то вы все равно остаетесь в том ну, эффекте, в том варианте, в котором вы сейчас находитесь. А здесь в контракте вы написали, что у меня там то-то, то-то, я имею такие-то, такие-то, я имею там прибавку к заработной плате или прибавку за счет инвестиций к своим сбережению и так далее. И у вас уже возникает такой, знаете, финансовый компас, куда вы идете, зачем вы идете, что вы хотите. И вот эти вот правила, которые записаны у вас в контракте, они помогают вам более грамотно взаимодействовать с деньгами. Откуда взять эти правила и что с ними делать? На самом деле вот те привычки, вредные привычки, я же недаром об этом сказала, которые вам, допустим, не нравятся внутри себя, да, которые вы можете выделить, и вам хотелось бы их поменять, вы можете взять за основу, и сделать их в виде такого сценария. Только вы берете эти привычки и все их перефразируете. Перефразируете обязательно. Либо в настоящем, либо в прошедшем времени. Вы пишете «у меня есть». И обязательно со слов «когда», а не «если». «Если» это может быть, а может не быть. Да? А вот «когда» я имею то-то, то-то, у меня есть то-то, то-то, я вкладываю деньги и так далее. Например, я привела пример, опять же таки, ну, из нашей с вами действительности, и я сама с этим столкнулась, потому что когда, значит, занималась бизнесом, у меня все деньги уходили, уходили в инвестицию в бизнес, и я не тратила больше никуда, мне говорили, надо инвестировать. Да ты что, ну когда будут деньги, тогда буду инвестировать, да? То есть типа того, что мне нечего инвестировать. И подсознание считывало, у тебя нечего инвестировать, да? А на самом деле, как только ты начинаешь планировать, а я начала заниматься финансовой, начала планировать, ага, ну, в бизнес я научилась инвестировать, в себя я научилась инвестировать, и постоянно это делала, но, значит, я могу научиться и инвестировать деньги в деньги, то есть я могу смотреть, как происходят процессы, я могу этому научиться, да? И вот составив вот этот контракт, написав, что будет, когда вот это произойдет, то... Когда, соответственно, уже появляется вот этот настрой, да, что у вас есть финансовый какой-то резерв, который вы можете использовать для своих же целей. И всегда правила, которые вы формулируете, формулируете очень внимательно и мудро, они вам помогают принять решение принять решение с позиции себя, своей ценности и выбора себя. Это очень важно, потому что тогда вы перестаете смотреть на то, что вам посоветовали, что вам сказали, потому что это чужие решения. А вы уже выбрали именно себя. И вот в данном, правил, в данном случае правила, они вам помогут вот этому движению. Ну вот, допустим, Набор вот этих правил, я его специально выделила, которые можно зафиксировать таким образом. Например, я инвестирую половина суммы от чего-то там, от зарплаты, от надбавки, от повышения там какого-то и увеличения... Чего там, да, то есть для, или я там, допустим, инвестирую половину суммы от того, что я составляю бюджет и уже четко знаю, куда распределяю, а вот этот вот хвостик я там постоянно инвестирую. Есть такое правило связанная с деньгами и оно на самом деле очень-очень интересное то есть вы допустим себе намечаете какую-то сумму которую вы можете потратить не запланированно и для вас это ну как бы ничего не случится да для кого-то это 200 рублей для кого-то 100 для кого-то 500 для кого-то тысяча неважно вы ее просто определили в контракте ну я здесь написала для примера 500 рублей в день трачу не запланированно допустим да тогда любые другие покупки, которые будут уже сверху, ну, скажем, это будет уже тысяча рублей, я об этом подумаю. Причем не сразу начну это тратить, а именно подумаю, а нужна ли мне эта вещь. А вот это, если я потрачу на вот эту мелочь, ну, тысяча рублей, да, небольшие вроде как деньги, ну, что, подумаешь, потрачу. А что это будет? Вот это будет валяться у меня, значит, там дома, или еще что-то, что это такое? И самое интересное, то есть когда берешь на раздумывание какое-то время, то тогда ты просто прекрасно понимаешь, а тебе это надо или тебе это не надо, или это будут случайно или впустую потраченные деньги. Вот такой ответ, это тоже дает э, ответ после того, как вы правило себе напишите, да. Или, э, допустим, вы можете написать жесткое правило. Значит, если я все-таки нарушаю эти пункты, то тогда 100% э, вот этих денег, которые я запланировал не 50%, а 100% я потрачу тогда на инвестиции. То есть вот... Э, это все должно сочетаться. И, значит, когда мы начинаем задумываться, а нужно ли мне потратить вот это, или мне не нужно это потратить, а покупаю я вот эту вещь там за тысячу или чуть больше, вроде немного денег, да, но мне от этого что будет? А при этом я залезу в кредитную карту, или, значит, я, допустим, перейду какой-то, рубеж и не смогу справиться с кредитом или там с кредитными картами но с этим просто люди на самом деле борются они берут кредитную карту разрезают выбрасывают потом затягивают поезд гасят все проценты, то есть если не вошли вот в этот вот льготный период, мы сейчас знаем, что очень много таких моментов, да, банки дают, то есть вроде как, ну, пожалуйста, взаимодействуйте с нами, но как только ты уходишь вот в этот промежуток, то так сразу чувствуется, что вот они проценты, проценты там достаточно серьезные, и на самом деле контракт позволяет также это все прописать, то есть убрать, кредиты, кредитные карты, избавиться от этого, проследить, куда вы тратите деньги, и, соответственно, допустим, вы пишете, что вы готовы свои все абсолютно финансы составлять в бюджет, да, то есть записывать, и в какой промежуток времени вы будете это делать? Ну, скажем, вы составляете там последнюю субботу или последнее воскресенье месяца, вы составляете план на следующий, значит, месяц. И вы, скажем, какое-то время, можно каждый день там по 20-30 минут, можно один раз в неделю тратите какое-то время, какие-то часы на то, чтобы изучить, Финансы. Даже, вот, скажем, если мы начинаем изучать инвестиции, мы начинаем изучать просто инвестиционный портфель века, мы смотрим, сколько там много всех маркетинг-планов. Мы начинаем, когда во все в это залезешь, конечно, потратишь очень много времени. А если постепенно по одному проекту изучать, то тогда у тебя еще и все укладывается в голове, ты четко понимаешь, да, я вот сюда хочу войти, сюда я войду там, через месяц, вот сюда я войду там, через два месяца и так далее, так далее там, через неделю и прочее. Вы уже четко знаете, как вам распределить ваши финансы. И, конечно же, когда допустим, какое-то у вас возникание, и вы не знаете, хочется ли вам ответить «да». И вы чувствуете это сомнение внутри себя, значит, это точное «нет». Скажите «нет» и не тратьте впустую ваши деньги. Что это дает? И вот мы, значит, правила просмотрели с вами, связанные с деньгами, связанные с финансами, и мы, допустим, какой мы получили от этого результат. Ну, во-первых, если мы постоянно делаем какие-то действия, то это нас четко учит терпению, потому что инвестор – это человек терпеливый. И если мы посмотрим, значит, любые высказывания инвесторов, людей богатых, которые занимаются инвестициями и тех кто продвигают и понимают это они все вам скажут скажут что это уважение к деньгам и это прежде всего терпение вы терпеливо смотрите а, все продукты изучаете их очень внимательно это конечно же защищает от эм, ненужных долгов от эм, ненужных вот только сейчас я проговорила э, впустую потраченных денег и и, конечно же, вы перестаете реагировать на рекламу банков, потому что рекламные ролики вам говорят, все, ты будешь иметь, ты будешь иметь все здесь и сейчас, и прямо вот сейчас, ты берешь деньги и тратишь куда ты хочешь. Но ты превращаешься в слугу и обслуживаешь свой долг, ты превращаешься в слугу банка и полностью принадлежишь вот по этому вопросу, какому-то банку, у которого ты взял вот это вот, среагировал на ролик и взял вот этот кредит. Поэтому вот что значит реакция, вот это и не составление контракта, не понимание того, как же мне взаимодействовать с деньгами. И, конечно же, когда мы начинаем изучать, финансы, когда мы уделяем этому время и значит, смотрим не только финансовые какие-то инструменты, но и смотрим финансовую грамотность, смотрим, как, допустим, расписание богатых людей, смотрим, как они к этому пришли и так далее. То есть мы получаем с одной стороны Возможность финансовой независимости, потому что мы учимся постоянно. Мы получаем финансовые навыки определенные, которые у нас выстраиваются, убирают вот эти вот вредные привычки, о которых мы с вами говорили. И переходим в такое понимание уже, как нам идти дальше. И, конечно же, мы учимся планировать, потому что Составление своего бюджета и учет расходов. Я на одной из зарядок рассказывала о финансовой грамотности и как раз говорила, что это очень-очень важный такой момент, это учет всех расходов и доходов и составление бюджета, потому что это сразу показывает вам картинку, показывает вам картинку, где можно взять вот ту небольшую сумму, которую вы будете постоянно инвестировать. Это помогает вам выработать определенные привычки взаимодействия с деньгами. Ну и, конечно же, когда вы, допустим, попробуете на сфере денежной это все сделать, да, вот контракт такой составит, то вы это можете спокойно применять в любой области и легко этим пользоваться. И, значит, интересно, что еще одна причина, которую я выделила, то есть вот одна причина – это мы взаимодействуем со своими вредными привычками и поэтому составляем контракт. Ну, а вторая причина – по которой мы хотели бы составить контракт, да, и вообще это очень полезное мероприятие, это когда у нас есть цели и задачи. И человек с целями и задачами, это, конечно же, тот человек, который понимает, куда он идет. И именно контракт, который подписан с самим собой, это это такой инструмент для достижения нашей цели. И когда мы что-то обещаем себе, то это гораздо серьезней, нежели то, что мы обещаем другим людям. А При этом мы относимся совершенно по-разному. Да? То есть вот когда мы, допустим, пообещали другому человеку, то мы считаем, что это все, это вот мы вступили в соревнование в какое-то, мы должны это все выиграть, мы обязательного, чтобы это не стало, должны это выполнить обязательства, потому что это обязательства между там, компаниями или обязательства перед другим человеком. То есть вот, вот этот вот настрой, к которому, к которому мы привыкли в обществе, мы считаем, что это достаточно главное мероприятие и в связи с этим, так сказать, Значит, нам нужно это выполнить. Но с собой, взаимодействие с собой, это все на самом деле совершенно по-другому вообще, вот совершенно другая вообще реакция внутри возникает. Почему? Потому что, ну, кажется, что это не так важно, да, ну, подумаешь, я там что-то нарушил, а на самом деле... Это дело чести, это именно инструмент для достижения цели, потому что это обещание перед самим собой. И как я достигаю цель, это все можно прописать в контракте. И, значит, необходимость сдерживания этого слова, оно приводит к очень большим и таким положительным вещам, потому что это эффективно действует на внутреннее состояние человека. И главное, что когда мы формулируем вот этот вот финальный результат, к которому мы идем, тогда нам понятна наша цель. И, значит, когда мы формулируем, скажем, что я там хочу, то есть вот разговаривала с женщинами, я хочу получать столько денег, чтобы у меня на мелкие расходы было там миллион рублей каждый день. Я говорю, хорошо, давай тогда мы с тобой распишем. Вот у тебя есть миллион рублей каждый день, куда ты будешь тратить эти деньги? Ну на все. Нет, подожди минуточку, что значит на все? То есть вот, понимаете, вот это расписать, Расписать. Я хочу иметь. Если ты хочешь иметь, значит, ты должен четко понимать, куда ты двигаешься. И вот этот финансовый результат э, лучше всего записать, конечно, в план. Допустим, если я хочу получать миллион рублей в месяц, то значит, тогда я расписываю, куда я их трачу и что от этого я получаю. А если я, допустим, хочу получать 5 миллионов в месяц, да, ну, я условно вам называю цифры, у каждого свои, да то тогда мы тоже расписываем, а для чего это мне, иначе деньги не придут, они, им непонятно, что значит на все, на все это что, ты пошел и на миллион каждый день чего-то отовариваешь, а, а что ты покупаешь на миллион рублей каждый день. Поэтому э, контракт, э, допустим, вот я привела пример, контракт можно начать со слов, я обещаю себе, я обещаю себе, и здесь можно уже дальше выстраивать, что вы себе обещаете, и тогда, когда вы это все прописываете, вы видите, что это действительно инструмент для достижения цели. Но здесь нужно, конечно же, учитывать некоторые нюансы, чтобы наш контракт был наиболее эффективным для нас же самих. Значит, цель должна быть, конечно же, реальной, о чем я вот только что сейчас вам говорила, потому что если, допустим, мы уже очень давно не бегали, последний раз бегали в школе, а это было, там, скажем, 10 лет назад, да, то когда мы ставим себе цель, так, я встаю в 6 часов утра и бегу 10 километров, это, конечно, все здорово, но 10 километров не пробежишь, потому что не готов к этому да, это очень, конечно, смелое решение, но э, эффекта не будет, то есть человек просто, э, добежав эти несчастные 10 километров, выдохнется и скажет, да, ну зачем мне это надо? А если мы адекватно оцениваем свои силы, потому что цель должна быть выполнимой, и разбиваем это все на этапы, скажем, сегодня мы э, встаем, и сегодня мы бежим там один километр, да, то есть там два километра, ну, по вашим силам, это все реально, значит, или я сегодня просто иду в зал разминаться, а завтра я начинаю там бегать, скажем, по утрам, или начинаю бегать и разминаться, то тогда через какой-то промежуток времени вы уже поймете, что на самом деле для вас это становится ну, абсолютно нормально, реально, и вы получаете вот этот эффект. Значит, в контракте обязательно прописывается ожидаемый результат от постановки целей. И здесь я хотела бы предупредить нашу аудиторию и обратить ваше внимание на то, что на самом деле любая вещь, которую мы делаем, да, любые направления, движения, очень важно, чтобы они нам приносили радость. И вы знаете, когда мы это прописываем в контракте, что ты будешь от этого иметь? Да? То есть тогда, соответственно, нам понятно, а что мне, для чего мне это нужно? Я от этого что получу? Ну, начну я вставать в 6 часов утра, а что от этого будет? Что у меня поменяется в жизни от того, что я ставлю себе такую цель, избавлюсь там от привычки дольше спать? Что это произойдет? И вот здесь мы расписываем. Но здесь еще очень важный такой момент, что когда мужчины прописывают эту цель, да, то они пишут, допустим, цель и задачи, которые, которые к этой цели приведут. Когда они уже видят, что цель близко, то есть они ее уже достигают с помощью вот этих задач, они рисуют следующую цель и точно так же задачи, и цель как таковая, она становится промежуточной, и пошли дальше, там уже следующая цель, там уже снова все, так сказать, выстроилось, и мы идем постепенно дальше. И все, вроде как здесь понятно, да? вижу цель, не вижу препятствий. То есть это нормальная совершенно для мужчины постановка задач, постановка цели. А для женщины немножко по-другому. Если она получает, вернее, когда она идет к цели, то есть, но у нее это уже не цель, а же это ее желание, которое она транслирует, и она идет к этому желанию, и в промежутке чувствует как для нее это? Каждый шаг она испытывает радость и удовольствие. Она каждый шаг прописывает с помощью своих чувств. И тогда она получает тот самый эффект, когда она получает желание. Она чувствует, что она шла к нему с радостью. И она его сочила. И тогда эффект получается в разы больше. Потому что женщины более чувственные натуры, и они получают желаемое в процессе, у них в процессе может немножко поменяться желание, куда-то трансформироваться, немножко по-другому наметиться, что-то там измениться и так далее, и поэтому очень важно, конечно же, прописать не просто, что я буду иметь в результате того, что я подписал с собой контракт, но и Какие чувства, какие эмоции я буду испытывать в процессе, когда я буду двигаться к этому желанию. Это вот женская вариация, да? А мужчина, что он получит, когда он достигнет цели, тогда, соответственно, у, у него что будет, да, что он в результате поимеет. И когда мы заключаем договор с собой, и если, значит, этот договор по каким-то причинам у нас нарушается, то, конечно же, это влечет за собой очень тяжелые последствия. И это нужно знать, потому что это прежде всего наше состояние, наша ценность себя самого, восприятие себя самого. То есть человек, который, ну вот делал я, делал, у меня ничего не получается, у него вера в себя уходит. И, конечно же, когда вера в себя уходит, то тогда человек не чувствует вот этой силы. А куда дальше двигаться? У меня ничего не выходит, там веры нету, ценности себя нету. А как дальше быть? А когда выполняются условия, да, когда возникает вот это вот радость, состояние, что у тебя исполняются мечты тогда, соответственно, человек нахо... приводит в порядок свои все отрасли жизни, все свои направления жизненные и совершенно сп... спокойно уже знает, что в каждой из сфер он вкладывает и свою энергию, и в каждой из сфер у него уже совершенно по-другому раскладывается для него же самого. И, конечно же, чувство вот это вот, что это мое, да, то, что я ощущаю, это мои правила, это моя ценность, это те вещи, которые внутри меня, и они не созвучны, именно это и помогает нам избавиться от всего ложного и занять свою позицию, занять свое, свое направление в жизни. И, значит, это, это же помогает нам ориентироваться от того, что нам предлагает Предлагают общество, какие-то там люди, которые говорят, «Ой, да ты знаешь, это не для тебя, а ты откуда знаешь, что для меня?» «Я знаю, что для меня, а для меня может быть...» Вот это более ценным, и тогда ты с помощью контракта совершенно спокойно отвечаешь на вопрос, а что же для меня важно, не для тех людей, которые что-то видят со стороны, а именно для тебя самого. Ну и, конечно же, потом начинает мир нам вовсю отражать это и говорит, ой, слушай, так ты молодец, ты вообще буквально сам строишь свою жизнь, ты сам отвечаешь за все, так ты человек, который ну, вообще свое слово всегда ценит и свое слово выполняет и держит свое слово. То есть мир нам тут же отражает вот это наше состояние, которое мы получили с помощью контракта. И мы сразу видим, что окружающие нам транслируют, потому что мы сдерживаем свое слово, потому что мы именно так выглядим в глазах окружающих. Именно это позволяет нам свое вот это окружение сделать настолько комфортным для нас же самих, чтобы мы могли уже. Понимать, что мы вращаемся в своем окружении. Это окружение не тянет нас назад, а тянет нас вперед на развитие. И давая обещания в том, что мы выполним обязательно дела, они всегда приводит к тому, что мы эти дела выполняем и, соответственно, доводим дела до конца. И это тоже очень видно, ценно сразу, и люди начинают транслировать. Слушай, ну ты за одно дело взялся, тут же за другое дело взялся. А где это? Доведи дело-то до конца. Вот раз ты взялся за это, ты доведи до конца, а дальше ты будешь делать уже следующее. И э, это же позволяет нам сэкономить нашу энергию. Не просто так ее не потратить впустую, потому что, когда мы одновременно сидим в соцсетях, отвечаем на телефоны, тут же себе что-то записываем, и тут же, значит, еще общаемся с детьми, там, с мужем, еще с кем-то и так далее. То есть у нас появляет, появляется такое, что а, вот эти вот дела, которые одновременно все делаются, очень часто они не заканчиваются, они обрываются, потому что люди бросают с тобой разговаривать, то есть ну, не можешь нормально мне ответить, я пошел, я не могу столько времени ждать, пока ты там с одним поговоришь, с третьим, с десятым и так далее. Ты дела до конца не доводишь. Доводи дела до конца. И это сразу видно э, с человеком, который свои ценности прописывает и составляет свой, с собой э, вот такой вот контракт, такой договор. И человек, который этого не делает, это мы уже очень наглядно видим. Ну и э, мне хотелось бы вам э, рассказать такой пример. Ну то есть вот пример контракта, допустим. Делаем такую преамбулу с вами и пишем, берем и пишем. Значит, что я ниже подписавшийся, да, я такой-то, такой-то, там, я Марина Иванова, или, там, я Тамара Дуженко, да, или там Вася Петров, да, я нахожусь в трезвом уме и здравой памяти, и мы пишем контракт. Точно так же, как бы мы его начали писать с каким-то предприятием или между двумя людьми, мы точно так же пишем обязательно дату. Ну, скажем, вот завтрашняя наша дата, 1 сентября 2021 года, мы пишем с такой-то даты, беру ответственность за все, что происходит в моей жизни на себя. Это очень важное решение, которое в контракте конечно же, прописывается. Я человек, который любит жить, это тоже можно прописать. И я стремлюсь не просто выживать, а я стремлюсь жить достойно и сполна пользоваться всеми благами жизни и пользоваться всеми возможностями жизни. Я успешен в каждой сфере своей жизни. Поскольку я человек разумный, и я понимаю, что в мире существуют всевозможные законы, то я прекрасно знаю закон причины и следствия, согласно которому у всякого явления существует какая-то причина, причина, что это явление произошло. И если даже эта причина не видна с разгону, то она все равно есть. Хочу я этого или нет, поэтому вот она всегда есть. И то, что я на сегодняшний день добился, то, что у меня сегодня есть в жизни, этому тоже есть определенная причина. И эта причина мой выбор. Я сделал выбор такой или я сделал выбор другой, и это все может отразиться на моей жизни. И я это прекрасно знаю. И вот эта преамбула, когда вы берете на себя ответственность, она очень важна для нашего с вами контракта, для того, чтобы его грамотно написать и грамотно составить. Потому что на самом деле мы каждый день делаем выбор и каждую минуту делаем выбор. Что нам сказать, как нам посмотреть, как нам преподнести, выйти нам на улицу или не выйти, купить нам или не купить. Маленький или большой выбор, но мы его делаем постоянно. И этот выбор, конечно, может быть как очень значимым, когда мы говорим, ой, я ошибся, ой, ну-ка зачем же, ну почему же, ну для чего же я это сделал. И вот чтобы вот этих вещей потом не было внутри себя, именно для этого и составляется, пишется контракт. И, конечно же, этот, эти решения могут быть как приятными, так и неприятными, как осознанными, так и неосознанными. Действовать или нет нам в конкретный промежуток времени, мы тоже делаем выбор. И этот выбор является тоже нашим выбором. Поэтому вся череда событий, которая происходит с нами, это тоже наш выбор. И здесь вы можете написать... Уже конкретно, что я делаю выбор, куда, куда вы движетесь, вы прямо можете написать вот те пункты э, контракта, которые я вам предложила, допустим, по деньгам, или там э, по взаимодействию с вашими родственниками, или по взаимодействию в, внутри вашей семьи и так далее. То есть, ну, вот все, что угодно. Любые сферы, которые вам наиболее важны, вы можете все это прописать. Дальше вы пишете. Я осознаю, что каким бы образом я не делал выбор, сознательно или подсознательно, под давлением кого-то или собственно, я делаю его, потому что так хочу и так считаю, что это будет выгодным для меня. Для меня это важно и для меня это выгодно значит, только я отвечаю за происходящее событие, и, соответственно, человек, когда подписывает такой контракт, он совершенно четко понимает, он просто перестает кого-то обвинять в чем-то, потому что мы живем в этой стране, в этом государстве, в этой конкретной местности. Если тебе не нравится, бери, собирайся, уезжай. Потому что э, очень часто люди начинают жаловаться, ну я же вот здесь живу, все, я, значит, там, ну вот я вынужден чего-то делать. Нет, ты не вынужден делать ничего, если ты этого не хочешь. Это твой выбор. И если ты сделал выбор жить именно здесь, значит, тебя это полностью устраивает. И, соответственно, тогда человек прекрасно понимает, что выбор, мой выбор, сделанный вчера, я буду получать плоды этого выбора сегодня. А то, что я сделаю сегодня, я буду получать плоды этого завтра. И как только начинаем мы отвечать за это, как только мы это все понимаем, то тогда, соответственно, картинка мира даже очень часто меняется. То есть ты понимаешь, что за окружение внутри тебя, рядом с тобой отвечаешь только ты. Ты соглашаешься взаимодействовать с этими людьми, ты соглашаешься постоянно жаловаться на жизнь, значит, это твой выбор. Если ты не соглашаешься это делать, то это тоже твой выбор. Если ты соглашаешься... Значит, использовать все возможности, которые есть и приходят к тебе в, жи в жизнь, да, и ты говоришь этому «да», то ты, соответственно, обращаешь внимание на все возможности. Так, я вначале с этим разберусь, я говорю этому «да», я разберусь, а потом я посмотрю, моё это или нет. И это тоже мой выбор, это выбор того, что я считаю для себя важным и необходимым. И именно поэтому, значит, опять же, пишем дату с сегодняшнего числа, с такого-то дня, я начинаю делать осознанный выбор. И обязуюсь принимать решения, которые приближают меня к успеху. Uh, именно так, потому что когда мы используем слово, я вот специально вам здесь написала, чтобы вы обратили на это внимание, они а отдаляли от него, то есть мы не, в контракте не используем uh, любые отрицания, мы используем настоящее или uh, прошедшее время, то есть у меня есть или я имею, да, и мы говорим, что... С помощью этого контракта, с помощью этих действий, с помощью принятых мной решений, с помощью моего выбора я значит, приближаю себя к успеху, я приближаю себя э, к такой-то цели, я э, убираю э, вредные привычки своей жизни, я меняю какие то привычки на такие-то, и э, я иду э, к своему желанию» потому что это мое желание, истинное, я этого хочу, это мой выбор. И, значит, конечно же, мы пишем, когда мы пишем контракт, мы постоянно указываем, что мы выбираем. То есть с сегодняшнего дня, с такой-то даты я делаю выбор сам. И я не позволяю сделать выбор за меня кому-то другому. И я осознаю, что э, если я, значит, э, позволяю, чтобы за меня кто-то что-то выбрал, да, и чтобы вот я буду также поступать, да, то тогда это тоже мой выбор. Это тоже мои действия. И я прекращаю обвинять, что, слушай, ну вот ты вот так, да почему ты мне вот это подсказал? Но это же был мой выбор. Я пошел согласно этому решению и принял этот выбор. И с сегодняшнего дня, а, с такой-то даты, то есть я специально привела вам завтрашний день, с 1 сентября 2021 года, я беру ответственность на себя, <coughs> за всю свою жизнь. <coughs> И, а, значит, далее, я обязуюсь а, не перекладывать ответственность на других людей. А, государство, законы, обстоятельства, судьбу так как это непродуктивно и не ведет меня к успеху. А я успешный человек, и я хочу, чтобы у меня все было э, успешно, поэтому э, вся ответственность ложится на меня. С сегодняшнего дня я делаю выбор прожить жизнь с радостью и удовольствием. То, о чем мы с вами сейчас проговорили, потому что э, осознаю, что быть безрадостным, несчастным и э, неуспешным – это тоже мой выбор, но, значит, мне этого не хочется. А если мне этого не хочется, то я просто это исключаю из своего контракта, потому что я человек радостный, успешный и получаю удовольствие от своих действий. И тогда вы действительно будете получать удовольствие от своих действий. Но еще один, одну строчку контракта я вам написала, потому что... Когда вы идете по этим правилам, то, естественно, вы, соблюдая эти правила, и говорите об ответственности, которая... Для вас это ценно, если внутри вас, то вы говорите и вы видите, как люди другие отвечают за свою жизнь. Поэтому вы можете и рассказывать людям, и делиться этим, да? о принципе ответственности вы можете говорить. С сегодняшнего дня я начинаю говорить о принципе ответственности за себя, за свои поступки, за свою жизнь. И я осознаю, что чем больше людей становятся ответственными за свою жизнь – тем более гармоничное, гармоничное становится наше общество, и тем более гармоничные люди меня окружают вокруг меня, да, и тем больше будет людей, которые добьются успеха, которые получат удовольствие от жизни, которые сделают выбор свой для себя и, конечно же, получат удовольствие, получат радость от жизни. Вот основные моменты контракта, то, что, с чем я хотела с вами поделиться. И я попрошу наш чат разблокировать. Возможно, у вас возникли какие-то вопросы, и вы хотели бы их задать. Может быть, что-то непонятно. Пожалуйста, пишите, пожалуйста, задавайте вопросы, я с удовольствием отвечу, потому что это такая тема, она очень интересная, контракт с собой. И ее можно сделать только действительно на уровне осознанности, когда человек действительно понимает, что он отвечает сам за свою жизнь, когда действительно человек знает, что куда ему нужно идти, когда человек понимает, для чего ему нужно двигаться и развиваться, потому что э, очень сильно, конечно же, мы... Э, ну, подвержены, скажем, рекламы, хотим мы этого или не хотим. И я уже приводила э, пример и даже смотрела цифры, что за 2019 год на рекламу было потрачено за один год э, 619 миллиардов долларов. Это огромная цифра, естественно, что они сказываются на нас, на всех магазинах и на всех вещах, которые мы покупаем, продвигают и так далее. И вот мы услышали в рекламе, ага, значит, наверное, это так, да, то есть и очень часто не отдаем отчет, а так ли это. И когда мы хотя бы знаем это, да, уходим в осознанность, то тогда, конечно же, и контракт написать очень легко сделать это, и, соответственно, человек прописывает все вот эти вот правила, прописывает, а что для меня важно, что для меня ценно, а что бы я хотел в своей жизни. И контракт, как я сказала, очень сильно помогает в двух вещах. Это в составлении целей, задач, в понимании своего истинного желания, своего основного желания. И контракт позволяет э, убрать какие-то ненужные вещи. Э, женщины очень часто, если кто-то занимается э, женской энергией, женскими восприятиями действительности, то, наверное, знают, что женщины берут аскезу. Это то же самое, это составление контракта. Я такая-то, такая-то, значит, беру аскезу. Но это вот тоже составление контракта. И э, такие вещи, конечно же, тоже лучше прописать. Это тоже избавление от какой-то привычки. Это понимание того, чтобы твое подсознание по-другому среагировало на ситуацию. И, соответственно, когда подсознание выстраивает, что для меня важно, ценно, то, что для, куда я двигаюсь, от чего я буду получать радость и удовольствие, именно вот эти вот направления, они все прописываются в контракте, именно для этого мы и контракт составляем. Дайте, пожалуйста, обратную связь, чат у нас разблокирован, напишите, пожалуйста, информацию, возможно, что-то новое кто-то узнал, услышал, может быть, какие-то вопросы возникли, я специально говорила, чтобы вы могли чего-нибудь написать нам в чате, Сообщите нам вашу реакцию, что как информация вам это тоже очень интересно, потому что мы всегда, конечно же, с вами просто обмениваемся, обмениваемся тем, что мы знаем, что слышим, и тем, что нам хочется, конечно же, донести до другого человека. И это же мы можем использовать для себя, когда мы взаимодействуем с деньгами. Или не просто с деньгами, но и с любыми вообще сферами в жизни. Я, поскольку у нас компания инвестиционная, поскольку у нас криптосообщество, я именно поэтому взяла, конечно же, тему денег. Она сегодня такая очень популярная в нашей жизни. И, конечно же, мы смотрим, какое у нас взаимодействие. Скажите, пожалуйста, как вам? Вопросы, состояние, настроение, что узнали? Есть ли что-нибудь для вас нового? То, что вы раньше, может быть, не слышали. Может быть, кто-то просто возьмет на вооружение и начнет с собой взаимодействовать с помощью контракта. Очень хорошая такая штучка для действия. Хорошо. Я вас всех благодарю. Спасибо вам большое за присутствие, за то, что у нас... О, вопросы по профит -боту. Напишите в личку. Да, напишите мне в личку, пожалуйста, по профит -боту, я отвечу на ваши вопросы, потому что я недавно вела полностью презентацию компании, вела вебинар. И с большим удовольствием отвечу вам на любой вопрос, связанный с программами, связанный с программами, которые на сегодняшний день есть в нашей компании Века. Меня можно найти в любом из чатов компании, поэтому, пожалуйста, Александр, напишите мне, я отвечу на все ваши вопросы. Спасибо вам большое, я выключаю запись. Всего.